Простейшее устройство для отбора крови с пальца с целью проведения анализов. Корпус. Игла. Чик. Пружинка. Болт. Для пальца самое то. Единственный недостаток, что... Отбор крови может производиться только при общем наркозе.